Привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами снова Наталья Блиданс. Вот это видео, где видно весь Дубай с 13 этажа отеля. Очень красивый вид. А это мое красивое новое платье. Я нахожусь на этом шикарном балконе, и сейчас я вам покажу, как выглядит Дубай вокруг. Мои ножки. Вот красивый вид на город Дубай, а рядом это отель, только отдельное другое здание, тоже относится к отелю Дубая. Тут очень жарко. В Дубае всегда хорошо и жарко, поэтому я его очень люблю. Сейчас я опущу вниз камеру и покажу вам, что находится внизу. Очень высоко, но очень красивый вид открывается на весь город. Мне очень нравятся высокие сооружения, их здесь очень много. А также много строится домов разной высотности. Но в основном они очень высокие. Вы любите высокие дома или вы больше предпочитаете низкие для жизни? Конечно, я не люблю жить на высоких этажах. Если только находясь в отеле, рассматривать сверху все достопримечательности очень удобно и все хорошо видно вокруг. А так я предпочитаю жить на втором-третьем этаже. Небо здесь всегда чистое и ясное, на небе не облачко. Подписывайтесь на все мои социальные сети, друзья!